господа и дамы всех приветствую беляницкий институт корма -йоги, курс второй. мы начинаем наш лекционный материал занятие номер 252 для второго курса название лекции самый начальный этап развития ситхи ситха видения и мы начинаем с того что спасибо всем за комментарии за прошлые Андрей, добрый вечер, спасибо большое, что, что вы зашли. Первый, а, пожалуйста, меня слышно, хорошо ли меня слышно? Вопрос серого волка, красной шапочки. Да, итак, напоминаю общую последовательность развития личности. А, отлично слышно, спасибо, Андрей. А, общую последовательность развития личности в учебной программе Института карма-йоги. То есть, все учебные программы наши с разбивкой по факультетам, кафедрам, лекциям, практикам, учебным часам, спасибо большое, были опубликованы еще в 1998 году в книге «Технология пути» под редакцией одного из самых-самых лучших йога в планеты Андрея Владимировича Сидырского, одного из самых сильных, вдумчивых йога в планеты. Первая ступень развития личности, на чем мы ее строили. Первая ступень развития личности ⁇ это ваше ощущение о приходе праны энергии, васани, пранаями, медитации, шавасани. Вот эти вот четыре, четыре упражнения, группа асан, группа пранаям, группа медитации и практика шавасаны мы определили как четыре источника. Дреддред, здравствуйте, спасибо, что вы написали, спасибо, что зашли. Мы определили с вами как четыре источника энергии, на которых все базируется и все строится. И неимоверно важно, чтобы вы для себя совершили открытие Америки Колумбом, то есть, чтобы вы совершили для себя открытие вот этих вот источников энергии. И это была самая первая ступень развития. Если говорить о этой ступени в рамках второго курса Института карма йоги, то у вас появляется ощущение, ощущение достижения вот этой энергии при выполнении вот этих вот упражнений. И это все напрямую относится к формированию ситхи развития видения. Если убрать всю информацию о семенах, зачатии, развитии семени ситхи, то самым простым языком, когда вы эти ощущения начинаете отслеживать внутри себя, то вот это семя ситхи видения на этом строится то есть ссылки по шавасане на канале первого курса это плейлист номер 6 называется он шавасана 1 первый курсовой проект заочное отделение и в описании когда я закончу этот эфир я дам ссылку в описании к этому видео в этом плейлисте 10 видеоуроков, там было больше. Я почистил этот плейлист и оставил там только то, что относится непосредственно к практике Шавасаны. Понять ощущения и почувствовать – это одно. Как только вы начинаете эти ощущения осознавать, это другое. И как только вы начинаете эти ощущения видеть, своими органами чувств, своим сознанием, вот с этого начинается ситховидение. Я понимаю, что какие-то вещи звучат совершенно тривиально, но многие люди не, не оценивают правильно, с должным вниманием, вот эти вот базовые вещи, с которых мы начинаем нашу практику, потому что на них строится ситховидение. То есть первое – это почувствовать, второе – осознать, а третье – понять, что вы видите органами чувств. Потому что пока вы не научитесь видеть пятью органами чувств, ну, каким-то из них, то вот это вот шестое чувство интуитивное, когда которое развивается именно само видение и есть, которое строится на очищении двух чакр. Сахасрары и аджны, но без вишудхи тоже оно не работает, поэтому три чакры здесь нужны. Пожалуйста, когда мы закончим, проверьте ту ссылку, которая будет в описании через несколько минут после окончания этого занятия. По плейлисту на один. проверьте, откроется для вас или нет. И если не откроется, обязательно пишите, чтобы я что-то переделал. По практике медитации. По практике медитации э, отдельного плейлиста нет, но эта лекция 670 «Медитация. Вода». Когда вы научились осознавать вот это состояние воды, когда вы становитесь водой, когда вы становитесь водой, в результате этой медитации я попытался сделать видеоряд, с которым я практиковал много лет и благодаря роману спасибо роману лана здравствуйте спасибо что написали благодаря роману вот это вот медитация обрела какое-то видео значение это занятие 670 на канале первого курса и ссылка тоже будет даваться в описании медитация огонь Занятие 647 на канале первого курса очищение ауры и кармы и ссылка тоже будет дана после завершения этого занятия. И дальше идут лекции, которые были давно на канале первого курса. 110-я карма-йога, медитация первая 6 минут, 111-я медитация вторая 12 минут, 112-я подготовка к новым медитациям, 114-я третья медитация вращение энергии в вертикальной плоскости через чакральную систему, 114 лекция на канале 1 сейчас извините 355 медитация подготовка пратьяхара харана это название название занятия 355 и ссылка дается и дальше две последние лекции 627 структура практики чакральной медитации на стихии то есть в этой лекции рассказывается, каким образом медитации на стихии первоисточник Хиранда Самхита. Наталья добрый вечер. Спасибо, что написали. И, и последняя ссылка это лекция 681 с канала первого курса. Истоки и техники медитации на прошлой реинкарнации. По технологиям входа в прошлые реинкарнации э, давалась практика визуализации я не делал ссылок на этот лекционный материал но он есть на канале первого курса и начинали мы с того что вы смотрели на солнце днем это пятиминутка вы смотрите на солнце пытаетесь запомнить как выглядит это, закрываете глаза, и что вы видите, можете ли вы в своем сознании увидеть Солнце с закрытыми глазами, и что у вас получается? А у вас получается все цвета наоборот, то есть позитив становится негативом, негатив становится позитивом, и вот на этом основании э, тех, кто брали еще для Третьего Рейха вот, это, вот эту медитацию на солнце, начали писать, что солнце черное, и уважаемая Елена Петровна Блаватская, они оттуда взяли, тоже написала, что солнце черное. Но ну, почему так происходит? Потому что, когда ребенок рождается в младенческом состоянии, посмотрите книжки по физиологии, у него перевернутое зрение. То есть он видит все вверх ногами, наоборот. И через какое-то время, через месяц или полтора, это видение мозг учится месяц. Наверное, если доктора педиатра? есть, среди нас, может, меня поправят, пожалуйста. Но, по-моему, вот та литература давняя, когда я учился в медикал-скул, акупанчур и традиционный медицин когда я учился, то, Говорили о том 10 лет назад, что перевернутое видение держится месяц, и мозг хочется обратно переворачивать. То же самое происходит с медитацией на солнце. Просто для этого нужно медитировать на солнце, вот в этой технологии очень простой, какое-то время, чтобы мозг научился давать правильную информацию на позитив-негатив, а не наоборот. Но, к сожалению, вот как Блаватская Елена Петровна написала, тогда давно, а потом уже было как-то неприлично это все переворачивать с ног на голову, с Луной наоборот происходит, не наоборот, а нет такого вот нонсенса, такого эффекта. Вы смотрите на Луну, начинает нужно смотреть в полнолуние, когда все нервные болезни обостряются, а обострение нервных болезней означает обострение рецепторов восприятия. И вот вы смотрите в полнолуние на Луну, так как это всего не 7 дней, как по книжке, а где-то 5, потому что там чуть-чуть, но в принципе можно и 7 смотреть, и 10. Вы смотрите на Луну, запомнили образ, закрыли глазки, пытаетесь воссоздать в своем сознании. Это визуализация. Йога for you. добрый вечер, спасибо, что написали. Вот это вот идея визуализации – она э, должна начинаться перед тем, как мы идем в прошлые жизни, потому что что вы можете увидеть в прошлых жизнях, если вы не можете закрыть глаза и увидеть Луну? закрытыми глазами воссоздать образ Луны, который вообще у вас перед глазами там где-то через какое-то, сколько-то там километров. Надо вообще посмотреть. Расстояние от Земли до Солнца 150 тысяч километров ⁇ это одна астрономическая единица. А расстояние до Луны, естественно, намного меньше. Естественно, Луна движется как бы, то есть это все орбиты эллипсные. Ну, где-то больше эллипс, где-то меньше, но круглых орбит с четким радиусом постоянным практически нет. Вот эти вот ссылки на вот эти лекции. У нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять медитативных лекций, которые говорят, чем нужно заниматься в практике медитации. Отдельного времени это не требует. Если вы где-то перемещаетесь, Но я понимаю, сейчас другая жизнь у всех у нас. Но когда, то есть я это все для себя открыл, когда длительное время ездил в общественном транспорте, и где-то полчаса я делал вот эти вот медитации. И это было страшно как-то не камельфо, когда кто-то подсаживался из учеников, моих, чужих, и начинали задавать разные всякие вопросы, а мне нужно было медитировать. То есть я очень ценил вот это время в общественном транспорте, в свой период, свой период развития. Хорошо, вот это ссылки. Теперь дальше пойдет чрезвычайно важная информация. Попробуйте ее воспринять, записать, законспектировать, повторить. Если вам совсем не лень, напишите, вот на какой секунде начинается. Вот именно то, что я сейчас буду говорить, и на какой секунде оно закончится. Пожалуйста, кому не лень. Потому что это важные, важные два пункта будут в нашем материале. Спасибо за лайки, которые вы поставили. То, что я сейчас скажу, в этом очень много чего есть, но главное, что вы увидели, что там что-то есть. Как на этапе ощущения прихода праны развивается ситховидение? Ситховидение должна создать нейронные связи в ощущениях. Вот это, это и есть ощущение прихода праны в любом, из четырех источников энергии: сана пранаяла медитация шавасан то есть вы в шавасане вы как будто видите тяжесть во всем теле потом легкость во всем теле вот в этой ну и так далее дальше вы увидели то есть вы как бы увидите состояние внутри себя это очень важный пунктик видеть состояние внутри себя не обязательно как бы зрение. Это нужно понять. То есть это видение, о котором мы говорим, это не зрение. Это совсем другое, другая настройка. То есть вы фиксируете свое сознание на достигнутых состояниях. Раз. Это важный пунктик. А далее на видении, на вашем восприятии этих состояний. Это и есть третий глаз. Практика такой фиксации, концентрации, и есть путь, один из трех невидимых механизмов. Этот путь концентрации на состояниях сознания создает нейронные связи. Повесьте большим плакатом в туалете. То есть вы начинаете видеть это ситховидение, свои состояния как бы внутри, но и со стороны. Другими словами, вы, фигурально выражаясь, знакомитесь со своей ситховидением. Здравствуйте, я Леня, здравствуйте, я ситховидение. Понимаете, примерно так это происходит. Почему я регулярно показываю вам общий план последовательность развития? Я создаю для вас прецедент видения общей картины пути как невидимого механизма. Создание такого прецедента – неимоверно важная часть для каждого адепта. Это моя роль. Какая ваша роль? Ваша роль – подтвердить внутри вашего состояния сам факт такого прецедента ситхи -видения. Как вы подтверждаете этот прецедент? Прецедент наличия, прецедент существования ситхи-видения для себя. Вы в практике асаны, пранаямы, медитации, шавасаны, кроме отслеживаемых вами состояний сознания, вы добавляете вот этот факт вашего видения состояний сознания. Вот это добавление этого, этого факта видения – развивает вот эту ситху видения. Вот с этого начинаются вот эти росточки-лепесточки. Зафиксировали время, пожалуйста, кто, кто этим занимается на альтруизме. Вот в том, что я вам сейчас проговорил, начиная от ссылок, после ссылок на медитацию на канале, вот до этого момента, заложен весь секрет у Паниша. Причем этот секрет у панишат, он одинаково работает и для светлых, и для темных. Эльмира, здравствуйте, добрый вечер, спасибо, что написали. Внутренний аспект видения ⁇ это духовный аспект. Он должен, как и и пингала, вокруг сушумный. Ида и Пингала же не в одной плоскости крутятся, они идут по спирали совершенно аналогично, как, как ДНК идет, понимаете? Другое дело, что сушумно не показано вот в этом вот контексте Иды с Пингалой. Роман, спасибо большое за то, что вы написали время. Огромное спасибо. Так, сейчас, секунду, извините. Что такое другой аспект? То есть у нас есть внутренний аспект. Это внутреннее видение мы развиваем. С какой второй змеей это видение должно переплестись? Это видение должно переплестись социальным аспектом видения. Где мы это все берем? Вот этот вот социальный аспект видения – он идет, первое, вы закон, вот мы законы искали в аквариуме, мы искали законы, я вам три вопроса задал по формуле любви. Вот это вот социальная, социальная сторона видения. Что интересно, что духовную сторону видения все, все йоги, все, ну, кто занимается, очень любят обсуждать. А вот вот эту социальную сторону огромное количество существующих йогов не все но огромное количество полный провал вот в этом аспекте социального видения или целители какие-то которые врут что они там что-то делают а в действительности результат только у них в голове а сам пациент не чувствует ничего и, то есть и не отслеживает вот эти вот и до спингала, и духовный, и социальный аспект, внутреннее внешнее видение должны переплестись. Что происходит потом? Вот это вот внешнее социальное видение, оно дает вам возможность видеть законы, ниши рыночные второго мира, видеть свою потенциальную клиентуру и видит решение многих вопросов. Первый мир это внутренние состояния, это ваш выход через муладхару чакру, четыре лепестка, на то есть ваш один из лепестков из четырех, это линия ваших предков, второй лепесток из четырех, это линия ваших прошлых реинкарнаций это все в четвертом уровне подсознания я про других про другие совершенно осознанно не говорю чтобы по древу не растекаться но у нас была аналогия с вами 6 уровней сознания альтруизм артистизм эстетизм социальная ориентация абстрактное мышление аристократизм интуиция мы говорили что первый уровень альтруизм альтруизм дает выход сверхсознания это очень важный пунктик вообще всего нашего развития а верхний уровень интуиции дает вход в подсознание и вот то что в подсознании в технологии пути я там расписывал все эти подсознательные уровни э, кроме сверхсознания потому что я начинаю печатать она а меня прямо начинают мне молотком по голове стучать и я понимаю что не время и не место и вот но так настучали, что до сих пор рука не поднимается, это все описывать. То есть поэтому я вам ставлю вопросы. А дальше что, как, я, как я вижу вообще нашу обратную связь? Ну вот, я очень благодарен тем, кто написали, хоть какие-то ответы дали. Может, сейчас у вас там у меня там больше висит. Но пока было три ответа только. Ничего вообще по Суворову, по аквариуму никто не написал. А написали по формуле любви. Но что интересно, только один человек написал, по его мнению, какая ситха была у великого магистра. То есть, вы не обижайтесь, я не пытаюсь вас критиковать. Я пытаюсь наоборот показать гораздо лучше, чтобы я вам показал вот эти вот тупики, чем вы сами будете в них крутиться. То есть э, тот человек, который написал ситху магистра, как он думает, эта ситха у него есть у магистра. Но там была и. Еще более важная ситка, о которой этот товарищ вскользь упомянул. Ну, я я не буду намекать, потому что что мне нужно от вас? Мне нужно от вас, чтобы вы все в комментариях написали. Понимаете? Поэтому домашние задания наши очень важны. Я я ценю, когда вы их выполняете. Но вы же меня тоже поймите. То есть я вам дал домашнее задание, когда, когда нету от вас ответов, то у меня же должен быть стимул этот курс продолжать. Поэтому я, ну сейчас мы после, это, после этой лекции, наверное, может быть, вы прямо сейчас рискнете мне написать что-то, каждый. Но у меня должен быть стимул, чтобы я курс продолжал, а сейчас, получается, это будет антипедагогично, если я буду его продолжать до тех пор, пока я не увижу от вас выполнение вот этих двух домашних заданий. Я напоминаю вам еще раз, формула любви, вы можете пересматривать фильм, можете не пересматривать фильм, этот культовый, все его смотрели 48 раз. То есть вы должны понять, сценарист, режиссер, какую они ситху показывали у великого магистра. Там несколько у него ситх, за здоровьем он своим не следил, прямо так Леонид Броневой и рассказывает, ну, его актер, его персонаж, но у него были ситхи, у магистра. И вот главную ситху вы прозевали, потому что... Как бы мне хотелось, чтобы вы отвечали? Мне бы хотелось, чтобы вы прямо цитатой из этого фильма ответили, потому что там прямо вот в тексте, если взять скрипт, сценарий, вот текст сценария, вот там прямо эта ситха произносится, которая есть у великого магистра. А вот дальше самое интересное, то, что никто вообще никак не ответил, это формула любви, которую нужно выразить какими-то словами. Одна из слушательниц написала очень хороший ответ, мне очень понравилось, про блокирующую чакру и неудачу вот с этой девушкой. То есть неудача с этой девушкой показывает нам, всем зрителям, что формула любви магистр вывел ошибочную иллюзорную, то есть не нашел он эту формулу любви, потому что если бы он нашел бы формулу любви, вы понимаете, что бы случилось? Эта девушка должна была бы в него, который старше ее, ну на 25 лет, точно биологически, а не то, что он там все придумал, когда он родился. Она должна была в него влюбиться, потому что был такой персонаж Мазепа, в него же влюбилась 18-летняя девица, когда он уже был полным стариком. Вот получается, что Мазепа знал формулу любви, а магистр великий не знал. Хорошо, почитаем, что вы написали. Черное и белое. В каких состояниях не в каких состояниях неосознанность медитации как будто станет реальностью здравствуйте здравствуйте я не понял ваш вопрос чтобы медитация стала реальностью вам нужно в эту медитацию вложить определенное количество энергии для этого у вас должна быть чакра предоминант, то есть с превышением, с избыточным количеством чакрального потенциала, как я понимаю. Во всех других случаях, когда вы заказываете на Новый год или как-то еще, вы притягиваете ситуацию, и у вас вы, вы для себя не решили, по какой чакре идет это притягивание, и не создали избыточный потенциал на этой чакре. То есть вы отправляете конверт куда-то там, ну, ну марку же наклейте, ну или заплатите как-то по интернету за этот штрих-код на конверте. Понимаете, о чем я? То есть должна быть энергия, чтобы ваша просьба дошла по тому адресу, по которому нужно дойти. Мы с вами это тоже разберем. Я поставил новогодняя ситка и. Семя этой новогодней ситхи по притягиванию ситуации, чтобы мы это разбирали, но, честно говоря, неудача вот с аквариумом, мы будем как-то прерывать этот цикл, потому что я хочу от вас получить ваши версии. Если вы написали неправильно, не обижайтесь, если я вам говорю, что неправильно или то, что вы предлагаете, как бы это не очень сильный такой шахматный ход. Ну так, ну слышали вы от меня, что это там не очень сильный шахматный ход. Ну и что дальше? Ну что дальше? Вас никто не топит, вас вообще никто не знает. Ну имя какое-то есть, Вася, Коля. Ну что дальше? Никто вас в угол не ставит, прилюдно. Наоборот, я сокращаю вам время блуждания по тупикам. Мне это почему-то не очень нравится. Но опять-таки, вы, вы понимаете, а что вам не очень нравится? Вам не очень нравится вопрос-ответ, вам не очень нравится. Я, я понимаю, что у вас там что-то бурлит, но ну бурлит. ну Вы понимаете, всегда-всегда бурлит. Мама говорит, застели постель. Не хочу. Вот-вот у вас бурлит. Всегда, когда бурлит, это какие-то состояния. Вопрос, вы их контролируете или не контролируете, эти состояния светлые или темные. Эти состояния меняют как-то вашу чакральную наполненность или нет. Это более конкретно. А нравится, не нравится, ну, это не ко мне. Сейчас вилку съел, это ситха. Нет, вилку съел – это не ситха, это фокус. Если вы когда-то смотрели, что-то читали по Гарри Гудини или Давиду Кэперфилду, это повторение старых трюков, которые маги, ну вот все вот эти фокусники, они трюки свои не патентуют, потому что каждый трюк приносит ну в Соединенных Штатах больше, чем миллион долларов, потому что один выход Давида Копперфильда собирает зал в 3, 5, 7, 10 тысяч человек, билеты стоят по 100 долларов, по 150 на Давида Коперфильда, и, и поэтому каждый трюк, который он там демонстрирует, приносит за месяц гастролей. Несколько миллионов долларов, поэтому никто их не патентует, потому что патенты все открытые, кроме военных патентов. И то э, люди с, с погонами могут их посмотреть, потому что у них допуск есть. Поэтому фокусники не патентуют, зачем деньгами делиться. Сейчас давайте я я прочту вам то что вы написали чтобы как бы у народа я не буду писать то, что по формуле любви Калиостро наработал ситху великолепно выступать перед публикой есть погружать их в чудо и магию есть элегантность них получал деньги есть прикол в том что он рассчитывал что сможет любить себя девушку на сердце не прикажешь дальше все пошло не по плану Хорошо, замечательно, вы ответили на вопрос, ваше мнение о его ситхах. А, а вопрос, как бы, о а формула любви, то в чем? Так, я это убираю. Ага, вот у нас тут еще три. Вот замечательный ответ, мне очень понравился. Граф, как шамаханская девица, сердце перекрыто. И магия на чистую девушку не подействовала. Тут я согласен, графший, маханская девица насчет сердца перекрыто, э, тут и да, и нет. Не обижайтесь, пожалуйста, потому что у него же на девушку сердце он всю сю-сю, он хотел, да, то есть у него было состояние на нее. Но. То есть у него, если говорить вот, вот тут, мы, мы не разбирали с вами блокировку вставки по сердечной чакре, потому что хватило Муладхары Сватхисхана, и я понимаю, что для многих оно не, не дошло до, до того уровня, до которого нужно было дойти. Магия на чистую девушку не подействовала, вот тут вот 100%. Ну, кстати, если уже говорить про девушку из фильма «Формула любви», то вы, наверное, заметили, что у девушки было видение. Она понимала, что магистра ее не любит, а хочет. Но, собственно говоря, что мне нужно? Мне нужно ситха-магистра раз. Формула любви, как вы это видите, два. Попробуйте четко отвечать на поставленные вопросы. Хорошо, то, что пришло сейчас, я, я не буду читать, это новое, вы только написали. Мы потом в следующий раз это продолжим. Я перейду вот сюда. Вилку съел не ситха, любовь с первого взгляда. А, кстати, от вас там есть вопрос, который я собирался разбирать. Любовь с первого взгляда. Любовь с первого взгляда… Это это вы, Асидхи? Там нет такого. Любовь с первого взгляда в отношении магистра ее не было. Там есть любовь с первого взгляда в этом фильме, формула любви. А, вы имеете в виду, что это формула любви, любовь с первого взгляда. Но там есть в этом фильме любовь с первого взгляда. Магистр у всех создал такую иллюзию. Дред -дред если я не буду отвечать на ваш вопрос про окошко между астралом и физикой, вы напомните, чтобы я не ушел с этой лекции без ответа. Магистру всех создал такую иллюзию, что он может исполнить любое желание. Создал. Да. Вот, Кстати, когда вы мне написали раньше, вы ничего не писали про создание иллюзий. Да? Вы, видите? вы видите, что получается? То есть вы начинаете ковырять. И ваше сознание входит, вот это и называется Тхарана, Тхяна, Протяхара, Тхарана, Тхяна, понимаете? То есть вы глубже начинаете своим сознанием въезжать в вопрос, и для вас открываются новые аспекты. Раньше вы ничего не писали о создании иллюзий. Вы, вы видите это все? Теперь прошло какое-то время, и вы уже пишете о создании иллюзии. Что это с моей стороны означает? С моей стороны означает, что вы вот новое увидели. Вот это новое, это вот представьте, цветочек такой, который идет, идет. Вот новый листик Бабах и открылся. То есть вы увидели то, что раньше вы не видели. Вот, вот таким образом ситха и наращивается. Я, я доступна вообще. Магистр создал такую иллюзию, что он сможет исполнить любое желание даже своим сном. Сейчас. Сейчас, что даже свита. Свита. А, вы с ним вместе написали. Молодец. Да, пальцы толстые, клавиши маленькие. Чтобы он исполнил их желание, а девушка в него влюблена, помощница. О! О! Так, вот у нас интересный аспект выплыл про помощницу, которая называет его Джуди. Все называют его Великий Магистр, а она называет его Джуди. Это важная деталь. Давайте задание на неделю, среда и пятница, при такой подаче сильно мало времени. Ладно, конечно, хорошо, вы меня тоже поймите, у меня же план какой я вам его озвучивал сразу всем вот этот курс о трех невидимых механизмах сансара карма и путь я его закончу через какое-то количество занятий и дальше у вас будет время заново пересматривать, обдумывать задания, как-то еще. А я переключусь на первый курс, потому что мне нужно сделать там целый ряд операций. И идея же в совершенствовании первого курса, тоже не только второго. Я хочу проговорить вот скелет, потом наращивать мясо, нервы. То есть, как, как раньше задумывалось, но просто все время что-то шло не так. Да? Я понимаю, мы, может быть, перестроим как-то не среда и пятница, а можем сделать вторник, наверное. Вторник и пятница, у вас будет больше времени между. Ну, согласитесь, Лана, дорогая, ну, прочесть 13 страниц аквариума, ну, ну я вас услышал. Андрей пишет, магистр может стать меньше меньшего и войти в любую щель любого дома, может стать больше большего и повлиять на любого авторитета. Хорошо, ситха тут есть, чтобы они там не говорили по тексту, но ситха есть, потому что магистр вдруг оказался вхож в дома людей, которые... Там по фильму она с себя сережку снимает с бриллиантом и бросает на поднос, чтобы получить ответ на один вопрос. Понимаете? Да, тут это есть. Йога you. По формуле любви несколько раз показано состояние, когда идет контакт глаз, когда идет излучение состояния любви без слов. Два человека чувствуют друг друга. Супер! Это критерий увидеть состояние. А сама формула? Сама формула любви в фильме не проговаривается. Формула любви, вы правильно заметили, она демонстрируется режиссером. Но она там есть. Она там есть. И это достаточно интересно. При этом... Нет, я не буду, ребята, вы сами должны это все увидеть, потому что ваша ситха строится тогда, когда вы сами начинаете думать, копать, ковырять, выискивать. Моя задача вас чуть-чуть направить, дать вам какой-то э, волшебный пендель. Это очень правильное такое выражение. Поэтому. Так, ну что еще? Уважаемая черная и белая, спасибо за благодарность. Идея то в том, что вы поставили мне несколько стейтментов, ну, которые я, я не понимаю, что вам нужно и как бы к чему они относятся, если вам неохота это все объяснять не надо. Пожалуйста. Но вы понимаете, что такое обратная связь? Если мы друг друга не понимаем, как же я могу так преподавать, чтобы было вам понятно? Поэтому все, что вы пишете, оно должно быть доведено, чтобы я понимал, о чем вы, и тогда вы будете понимать, о чем я. Как бы, когда вы пытаетесь это все сокращать, в надежде на то, что я должен в вас входить, каждая из этих акций ведет к тратам энергии, и что я должен в вас влазить чтобы узнать, вот, что в действительности мне ответить. Это, это и невежливо, и по-хамски даже как-то так, понимаете? Так, хорошо. А можно еще время на подумать? Да, да, конечно, я не буду вам ничего говорить. Это жутко важно для вас. Вот это вот подумать, это неимоверно важно, потому что вы для себя пытаетесь открыть, и вот это открытие формирует ваше семя видения. Все, что я даю теорию, что семя, нужно однополярность сначала, чистый ян. Потом нужно энергию инь привлечь, двуполярность. Потом следующий цикл начинается. Какой? Вот как вы думаете? Однополярность, ян. Потом двуполярность, инь-ян. Потом третий цикл какой? Третья часть цикла. Ну, логически, вот как вы мне тоже очень интересно ваше видение. Когда вы мне ваше видение говорите, то я понимаю, с кем я имею дело, и, и что мне ляпать языком, а, а что как бы прижать. Жертва ради любимого. Совершенно замечательное мнение. Хорошо. Понимаете, когда вы пишете, то это вы высказались. Это ваша чакральная реализация. Правильно, неправильно, не сильно правильно. Но это в фильме есть. Раз оно в фильме есть, значит это правильно. Понимаете? И вот таким образом, когда вы начинаете холодно-горячо, вот я вам этим холодно-горячо даю как бы направление. Ну, пытаюсь давать. По аквариуму под этим видение написать законы или под прошлым, да все равно можете под этим писать, можете под прошлым. Я ориентировался раньше, смотрел вот прямо в YouTube комментарии. А потом я переделал это все, и YouTube мне каждый комментарий присылает на почту отдельным письмом. И я эти письма отдельно открываю, и тогда я ничего не теряю, получается. То есть так получается лучше, потому что у меня прямо идет список писем. Везде, где вы пишете спасибо, я как бы отправляю в архив, а... Я это не стираю, потому что там идет ссылка на видео, а любые ссылки, которые в компьютере остаются, даже в архиве имейлов, e они в итоге все равно индексируются. Сейчас, секунду, так, время. Жертва, да, жертва там есть. По аквариуму пишите ваши законы. Вот 13 страниц у вас есть. Напишите по 13 страницам. Смесь серая... Ну, хорошо. Ладно, пока вы пока вы думаете, и, собственно говоря, у нас были затянутые эфиры, я отвечаю на вопрос достаточно интересный, который был задан, но я его помню. Вопрос был в том, что если окошко между физическим и астральным телом есть окошко, тут то, что вы спрашиваете, вот есть окошко, оно ничего вам не даст. Ну, во-первых, есть еще эфирное тело. Про эфирное тело отдельная песня, сейчас мы эту тему раскроем. Насчет есть окошко. Есть такой товарищ Борис Моисеевич Моносов. Мы лично знакомы, мое уважение всегда к нему. Я на него вышел, когда прочел изданную его книжку самиздатом давным-давно, тысячу лет назад «Бешеная скачка на бледном коне». Эта книжка, я извиняюсь перед Моисеевичем, но идея художественной ценности, это, то есть это не литература, там нет образов, аллегорий, но Моносову это и, и не было нужно, ему нужно было отфильтровать, всех тех, кто вот на этот э, стейтмент по прошлым жизням, там опыт одного человека по его карме, по его реинкарнациям, по его прошлым жизням. Там очень мало страниц, считается за 30-40 минут, в зависимости от вашей скорости. Это вот бешеная скачка на бледном коне, и там сзади есть небольшое дополнение про окна и двери. Вот, э, вот эти окна, как описывает их Монасов, это именно вот та вот технология, когда вы можете посмотреть в другое пространство. И вот эти все окна, это то же самое, когда у вас получилось таки сознанием влезть в чакру, вовнутрь. Именно поэтому мы э, иссылались когда-то настроение чакр, на вот эти вот образы, которые внутри чакр есть, геометрия в это чакральная, там треугольники, квадраты, круги, животные. Это очень важные все детали, которые по ассоциациям, ассоциативному ряду, они ведут к тому, что сознание может войти в чакру. Это все ключи. Когда человек влез в чакру, то чакра предлагает ему посмотреть из чакры на окружающую реальность по тем лепесткам, которые уже открыты. Открытый лепесток означает, что э, связь между этой чакрой и другой есть канал, по которому сознание может двигаться, по которому прана идет, по которому энергия идет. Мы с вами в прошлом лекционном материале Обсуждали тот факт, что когда у вас открывается канал вот связи, например, там с Ватхисканы и Вишудхи или Манипуры и Вишудхи, то вы можете осознать свои бизнес-ошибки, например, Вишудха и Манипура. То есть там есть разные каналы, которые должны соединять лепестки разных чаков. Об этом еще говорилось в книге «Технология пути» 1998 -го года. И эти каналы аналогичны аккупунктурным меридианам. И вот, вот это то, те же самые окна. Каким образом Борис Моисеевич Монасов вышел на эти окна? Понятно, что у каждой информации есть своя историческая часть. Вот историческая часть этих окон – это совершенно известный роман «Братья Лаутензак» Леона Фихтвангера. Там говорится о мистике, которого Германия использовала его видение о том, что горит Рихстах. Он видел Рихстах горящий. Владимир Семенович Высоцкий, у него есть Кассандра, песня «Без устали безумная девица», кричала «Ясно вижу трою, павшей в прах», а дальше Высоцкий от себя, но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах. Вот это вот то же самое, это те же самые окна. Окно не является эфирным телом эфирное тело которое вокруг нас это защита нас от чужих эмоций защита это работает до тех пор пока мы внутри себя не рождаем какую-то эмоцию которая требует выхода и она прорывает эмоцию да и пошла на всех дуду -ду -ду -ду, молотками да это вот Эмоция, она прорывает нашу ауру, если вы фильм «Чужие» смотрели, вот как, когда чужой там зародился в теле, а потом он прорывает и выходит на поверхность. Вот негативная эмоция, особенно длительная какая-то, мужчина какой-то девушку и так помял, и сяк помял, а потом не женился. Вот. или убежал куда-то, или на другой женился, и у нее это воспоминание крутится и крутится, и крутится, и крутится. Ну, ради Бога, каждому свое, тут нет вопросов. Вот все, что вырывается наружу, оно создает брешь в нашем эфирном теле, а вот те все, которые о вас плохо думают или вам зла хотят, они как спутники крутятся вокруг вашего эфирного тела. И как только эта тройка выскочила за ворота, пока там эфирное тело закрывает эту брешь, вот это все плохое, оно врывается вовнутрь вашего эфирного, эфирного пространства. А дальше уже смотрите, на какую чакру оно попадает. Самый простой вариант, когда у вас ни с того ни с сего горят уши. И хотя как бы эта часть больше относится к третьему глазу, но что интересно, когда уши начинают гореть или щеки, то это прорыв не по аджине. Вот это удивительный такой эффект. Я им занимался достаточно долго, чтобы понять. Это прорыв через вешутку. Все, что идет через вешутку, это проблема по хатиде. Но я люблю покритиковать, особенно когда есть за что. Я сначала давил в себе это, а потом я подумал, что есть критика, когда я заинтересованное лицо, а есть критика, когда уже я не заинтересованное лицо. И вот когда я уже не заинтересованное лицо, это не критика, а помощь другим, чтобы они не вляпывались тоже болото в которое я вляпывался когда-то то есть я показываю одно из колес сансары а дальше уже если я неправильно вот перешел какую-то красную линию у меня тут же начинают там щеки гореть уши начинают гореть это как раз оно. я бы это все про окна но Любой выход в астральное пространство, он начинается с одесского, а посмотреть. Поэтому вот эти окна, они, они очень нужны. Аналогия. Сейчас я вижу, что вы написали там что-то. Аналогия по этим окнам. Я понимаю, что сейчас во многих странах проблемная ситуация. Аналогия, вы смотрите, вы приходите в театр, живые актеры вам показывают жизненную ситуацию, и вы забываете в какой-то момент о всем, что происходит в вашей жизни, потому что вы сознанием полностью на сцене. Вот это вот и есть, вы высунулись в эту форточку и дышите уже другим воздухом. Кто видел зимних курильщиков, которым совершенно неохота одеваться, выходить курить на улицу, они одевают шапку и в форточку высовываются и, и курят. То есть телом они закрывают вход воздуха в квартиру. Но я видел, во всяком случае, у меня такой образ перед глазами стоит, и вот он курит в этой форточке, торчит его голова с рукой, он высунулся. Как бы. Вот это примерно как происходит вот вход в астрал открываются и где при каких ситуациях первое не путайте вот эти окна когда вы смотрите в какое-то астральное пространство с дверью потому что во сне когда вы попадаете в какое-то пространство вы просыпаетесь у, -у, -у что там снилось вот это вот жутко интересно да вот это вы попали в дверь потому что ваши тела астральная ментальная бодхи и три самадхи шесть тел они вылетают во время сна физическая эфирная остается то есть когда вы ребенка своего будете а он лежит как вялая меба вы его и так и сяка он никак не реагирует и для этого нужна или холодная вода чтобы его разбудить или ущипнуть его что-нибудь или нос ему закрыть то есть вот тогда его органы чувств заставляют эти тела вернуться. Ну вот такой вот сон глубокий. да? Вот это ваши тела по серебряной нити улетели там куда-то в другие пространства. Чаще всего наша планета Земля существует во многих параллельных измерениях. И вы все имеете свои аналоги во многих параллельных измерениях. Не нужно, чтобы бум за разом заходил. Примите или не примите, это мне все равно, но все наши сны, это наши тела, вот эти шесть, попадают в видение вот тех тел в других измерениях, и они смотрят, как бы вы и как бы не вы, и с вами там что-то происходит, но сделать вы ничего не можете, потому что у вас права нету то же самое, вот эти из других пространств, они к вам попадают и смотрят на все вот это вот ваше, на весь ваш путь, и чем вы живете, это все им жутко интересно. Вот это сон, это двери, а окна – это ваш созерцательный процесс. Любой фильм, который вы начинаете ковырять, пересматривать, вот как «Полет драконов», это наш программный фильм был много лет. Сейчас как бы там все понятно, но много лет мы рекомендовали американский фильм «Полет драконов». Это фильм, по-моему, 70-х, мультфильм или 80-х годов про четырех магов, как там рассказывается в аннотации, но в действительности про трех магов. Но четвертая магия – это магия шестой цивилизации, о которой, о которой тогда еще слыхом никто не слыхал. Поэтому «Окна» у нас э, все время есть они с нами присутствуют но для физического тела и эфирного эти окна они не существуют эти окна начинают существовать когда у вас астральное тело то есть чакры чакральная система начинает как-то работать а вот основа этой работы у вас должна прийти энергия извне. Энергия извне это Хиранда Сабхита, медитации чакральные. И когда вы начинаете, вот э, Аштанга Виньяса, йога, она все вот эти вот связи между чакрами, то, что у вас есть, вот те навыки, которые есть на чакральных лепестках, вы Аштанга Виньяса и вы пробиваете эти каналы. Но если у вас навыков нет, вы можете крутить, крутить, ничего не пробьется. Хорошо, я надеюсь, что я по окнам ответил. Если нет, свой вопрос детализируйте, пожалуйста, как-то. Виталий, здравствуйте, Виталий. И цвет, и звук, ассоциированные с чакрами, это тоже ключи для влезания в чакры. Замечательный вопрос, спасибо, Виталий. Насчет цвета вы должны понять, что все цвета чакр даны с целью упрощения учебного процесса. Потому что если бы чакра была малиновая, другая чакра была бы желтая, зеленая, мы бы их видели, они бы были в нашем воспринимаемом глазом цветовом диапазоне. Наш глаз воспринимает длинный волн световых, От красного до фиолетового. Инфракрасное излучение ультрафиолетовое наш глаз не воспринимает. А вот кошки видят гораздо шире за границами человеческого спектра. Это все знают, поэтому кошки считались вот таким в Египте мистическим животным. Поэтому цвет чисто условный, то, что хотели показать наверняка тот наставник, который давным-давно рассказывал о чакрах, он давал просто аналогию, что каждая чакра – это разная настройка на волны разных характеристик. И точно так же красный цвет отличается от желтого или фиолетового, точно так же волны, длинный волн, частоты. У нас три характеристики. Длина волны, правильно? Частота волны и амплитуда. Амплитуда соответствует силе, частота скорости. Ну, три характеристики волновые. Учебник физики, там, девятый класс или какой. Пересмотрите. Поэтому цвета чакр – это аналогия, это чтобы учебный процесс сделать визуально воспринимаемым. Насчет звуков, лам, рам, ям, да, вот эти звуки. Проблема то в чем? Тот человек, который книжку переводил, он перевел рам, три буквы, р, а, м, да. А в действительности, ну вот у меня нет колокола, у меня дома такой колокол с эхом. Оно должно быть рам, рам понимаете вопрос вот в этом гудении, брамари. Можно повторять вот эти мантры рам-ям. но вы можете Брамаре в этой чакре делать, в этой чакре, во всех чакрах. При этом все, что вы делаете в голове, оно работает. Как только вы начинаете Брамари для сердца, уже сложнее. Для Манипуры еще труднее. А эту вибрацию с Брамари опустить в Муладхару, это для многих вообще невозможный вариант. Я думаю, я ответил. Но насчет цвета, по цвету вряд ли вы влезете, это ассоциативный цвет. А вот если вам вибрацию удалось в вишудхе создать, вот на этом звуке пчелы. это не один тон и не один звук. Это равносильно, когда, когда на скрипке вот он начинает струну придавил, начинает пальцем вибрировать. Вот это вот то же самое примерно, как ассоциативная часть. Хорошо идем дальше имелось в виду про семя зарождение ситха видения в медитации когда ты иногда вылетаешь и неосознанность и присутствует семя видения получается такое участвую в другой реальности и это неправильно почему это неправильно вы понимаете нам школа правильно неправильно нет такого правильно неправильно если вас судьба на что-то толкает есть такой интересный сейчас сериал идет «Вампиры средней полосы». И вот там те, которые помоложе, а этот дедушка, который постоянно играет, он такой же вампир там тысячелетний, и он вот все, что проведение ему присылает, все, что нам назначено природой, надо благодарно принимать. И они не понимают, почему вот он, так вот случай, вот так сложился, и он это принимает, а они это не принимают. То есть они еще борются со своей судьбой, а он судьбу воспринимает, то есть он понимает, что так положено и нечего сопротивляться. Ну, там много в этом сериале есть, когда-нибудь мы разберем. Он не такой суперский, как «Формула любви» или как «Кинзадза», но тем не менее в этом сериале много чего есть. Но это, то есть уровень духовного развития, который в этом сериале, он не такой вот высокий. Да, хорошо. Поэтому все, что вам дается в медитациях, оно дается для чего-то. Все ваши ошибки, вот вы считаете неправильно, оно дается для того, чтобы вы обосновали, почему вам кажется, что это неправильно. И вот эти все размышления медитации вот на это на эту тему, они ваше индивидуальное видение раскрывают. Это не то, что я там пытаюсь комплименты, ваш адрес, нет. Идея совсем в другом. Все говорили, что реал эстейт идет вверх, и это будет всегда, покупайте дома. А один человек говорил, ребята, это скоро рухнет. Их получился, кто оказался прав, вот в том далеком там каком-то году, когда риэлл стоит, так и рухнул. А все риэлторы до последнего дня говорили, ребята, покупайте, оформляли сделки. Я понимаю, что это деньги, но в итоге они сами разрушили весь свой бизнес. Им казалось, что хорошие времена не пройдут никогда. А ведь все же в цикличности. Да, кстати, никто не написал почему-то, я же сказал вам про ситху. Вот ситха вы берете идею, вы янскую энергию настраиваете. И это однополярная часть вот, начала ситхи, с чего начинается Родина. Да? Потом, чтобы ситха развивалась, нужна инская энергия, и у нас все, что для ситхи, приобретает двойную полярность – инь и ян. А вот логически совершенно, вот видите вы эту логику или нет? Какой следующий этап в этой цикличности, что должно там проявиться? Вопрос был задан, никто ничего не написал. Я это вам ставлю, понимаете, я пробиваю вашу способность увидеть через разные аспекты. Здесь чистая логика. Нужно просто подумать, ничего оккультного в этом нет. Но когда вы начинаете вдруг генерировать разные ответы, вот на этом и строится вот ваша ситха. Это удобрения, которые помогают этому цветочку вылезти вверх. Поэтому ничего неправильного нет. Вы можете попасть в тупик, но любой ваш тупик взращивает вас. Понимаете, а сколько людей женились, вышли замуж за неправильных людей? Вы думаете, почему-то судьба проведение это что было специально, вот такая вредная родовая капсула, а потом пришлось разводиться, и этот развод был жутко тяжелым, эмоциональным, энергетически вампирским для той и для другой части. Это судьба, так человека тренирует. Я вам честно скажу, всем этим людям давались знаки судьбы. Где эти люди ошибались? Но они... Вот пропускали это все мимо ушей, потому что что-то было другое, интересненькое. Но всегда нас судьба ведет в правильном направлении. Даже если судьба ведет нас в противоположную сторону, это для того, чтобы вы что-то подхватили, которое будет вам полезным. А полезное – это не то, что можно пожрать. Иногда полезно это то, от чего нужно и вырвать. И эту часть, если вы ее воспринимаете, то, то вас уже с пути никто вообще никогда не собьет. Потому что есть два пути, как ученика направлять. Это грандиозный секрет всех учителей, грандиозный. Например, учитель светлый, ученик темный. Что нужно делать с темным? Темному ученику нужно тупики показывать, то есть противоположную сторону, где он застрянет. И, так, и наоборот, если учитель темный, а ученик светлый, что темный учитель делает? Он его в тупики вообще натыкает. И вот тогда человек начинает понимать. Понимаете, а когда светлый ведет светлого, он ведет, ведет к свету, а темный темного ведет к тьме. А если у них противоположность, они ведут противоположным путем потому что сытый голодного не понимает то же самое вот хищники как учат травоядных хватит жрать ты же убежать не сможешь посмотри набился полное брюхо травой сейчас я тебя догоню и съем вот в этом урок для всех травоядных. Почему те травоядные, которые могут вовремя остановиться, всегда убегают и доживают, пока уже у них артрит суставов не начинает наблюдаться? Это, это жуткий секрет всего учительства. Многие совершенно не готовы его воспринимать. Совершенно. У них буря начинается. Они начинают бунтовать. Пожалуйста, за ответ. Когда вы начнете этот ответ обдумать, у вас там должны минимум три вопроса возникнуть. Ну, посмотрим. Мудрые. Елена такая целенаправленная. Мудрые уроки будут. Елена, мудрые уроки будут обязательно. Спасибо, что вы мне напоминаете, не уставайте это делать. В плане, где будут мудрые и когда. Смотрите. Но я же один, мне нужно работать, у меня еще семья, вот, э, и, и я как бы, мне же тоже нужно развиваться, да, э, сейчас вот то, что я пытаюсь, меня интересует, я работаю сейчас с астральными образами и тем, что стоит за этими астральными образами в сток маркете четвертого мира, то есть биржевые, и меня интересует вот эти флажки, которые стокмаркет выставляет в шестом, мире, и я это все исследую, меня лупят нещадно, вы бы знали, и по носу, и по глазам, и по позвоночнику, и потому что я лезу туда, куда не ступала нога вот оккультистов, оккультисты эту тему не любят, но так как я собираюсь на третьем курсе давать основы чакрального целительства и основы финансовой стабильности адептов, то я должен найти для вас какие-то четко передаваемые маленькие пунктики, чтобы вы тоже могли, инвестируя 100 долларов, увидеть, что вы можете прийти к каким-то результатам. Лупят меня со всех сторон, я вам честно говорю, особенно когда я что-то открываю, думаю, что я открыл, а потом оказывается, что это путь не туда. Это очень интересно, супер. На это нужно много времени. Где я собираюсь давать эти мудрые? Вот я закончу этот курс с вами, мы там разберем, план я вам давал. И я, так как я... Я должен вернуться к первому курсу и немножко там начинать переделывать. Первый курс у нас будет в двух направлениях. Я не собираюсь полностью проговаривать весь первый курс обучения. Я должен проговорить какие-то базовые вещи и проговорить все изменения, которые на первом курсе вот за этот период накопились, на период пандемии, на период войны и вот на этот год, который только начался. А дальше на первом курсе... Должно идти все по стержню, то есть я пытаюсь больше его структурировать, и я в этот, в новый вот эти вот новое колесо первого курса буду добавлять э, варианты разных целительских навыков, каким образом лечить через то, что я знаю, то, на что я сертифицирован, я закончил мастерскую программу по китайской и японской акупунктуре, и эти знания как бы не должны умереть, потому что я еще многое для себя пооткрывал, и есть целый ряд точек, которые замечательно работают. Я не буду вам показывать, ну я иголки вам буду показывать, конечно, как это все работает, но можно это все делать без иголок, во всяком случае вы должны научиться разбираться и с артритом, и с повышенным давлением, и с головной болью разного характера, и с болями в позвоночнике, в шее, в копчике, plantar это когда болит, то есть человек ходить не может под стопой, там есть сухожилие, которое затягивается вот так. Что с этим делать? Есть точки от бессонницы, есть точки от экзайти, экзайти, тревожность, есть цел и от депрессии, есть точки. То есть я хочу начать вот физиологическую такую часть. Все, что связано с мудрами различного характера, например, ну вот с этой мы начнем в подхаст асане. Какие точки зажимать, чтобы она раскрылась по-другому. Там через большой палец течет два меридиана, селезенки и меридиан печени. И это все нужно закрывать двумя пальцами, а не одним, как Стаценко любил показывать. То есть я пробовал третьим пальцем. Но когда вы третий и второй используете, у вас перекарт. Перекарт и толстый кишечник замыкают. Эти два канала селезенки и печени начинается там такое. Это просто удивительная часть. Поэтому я собираюсь начинать давать мудрые. То есть мы должны терапевтическую какую-то часть пройти. Посмотрим. Во всяком случае, по мудрам это очень интересно. Ну, Елена, может вы меня каким-то образом мотивируете. Я не знаю... Может, мы, мудрые, на втором курсе пройдем, потому что я сейчас вижу очень долгий путь, раз вам так хочется. Должно появиться новое как смесь, как прорастание ростка. Конечно, каждый новый лепесток на этой ситхе, ну, вы понимаете, это условный образ, росток, лепесток, но новое должно появляться. Весь же смысл в чем? несет карма-йоги называется, да? У каждого из вас есть своя карма, которая связана с реинкарнациями и прошлыми жизнями. Я смотрю, когда у меня следующий, когда у меня прием начинается, да. Ну, это же для души, а это для денег. Вот, итак, у вас получается карма. Карма, она каким образом происходит с нами, со всеми? У нас есть излучение чакральное, совместное такое, синтез. Синтез, интеграл. И это излучение, карма на него и направляется. Как только вы один лепесточек у себя раскрыли, другой лепесточек у себя раскрыли, третий. И вот по каждой чакре вы чуть-чуть доработали, что получается? У вас меняется излучение. Как только у вас поменялось излучение, вдруг вы начинаете понимать, что... Вы делаете, делаете, делаете, бабах, количество в качество, закон философский. Вы понимаете, что вы проснулись с другим человеком. Вы стали и пошли пхастрики, пока жар тела не пробьет. Как только жар тела пробил, вы отдохнули душек водички опили и вторую серию, чтобы жар, а потом отдохнули душек третью, и ваша старая карма не находит ваше тело. Когда кто-то из вас это сделает, вы поймете насколько, сколько вот в этом заложено всех знаний, опыта, падений, проб ошибок, переломов копчиков и так далее и, и, и зубов на неправильном питании и всего. То есть как только вы смогли сменить чакральное излучение, а потом пхастрикой за один день буквально вы трижды прожгли, по всем каналам пропустили жар, баня – нет, баня – это внешняя, вам нужно изнутри жар, зародить жар внутри пхастрика и выдавить его через поры кожи, и вдруг старая карма вас не находит. И люди, которые давно на вас тысячу лет обижались, они потеряли нить обиды, и когда вы это видите, то вы начинаете понимать, что Атлантида становится за вашей спиной со всеми ее чудесами. И это состояние это просто фантастика. Это удивительная часть достижения. А некоторые 13 страниц аквариума прочитать не могут. Поэтому Елена уроки мудры будут виталий третий этап развития ситхи практика разбор полета в работу над ошибками виталий ну да конечно вы понимаете но я же вам говорил в начале этого лекционного материала там есть кусок когда роман спасибо большое время там отмерил и я в комментариях это время дам когда я вам рассказываю самую большую секрету панишат который там зарыт я месяца четыре его ковырял. Вы думаете, вот это, что легко вот так выдается, оно так легко и спустилось? Ага, конечно. У нас есть социальная часть, а есть духовная, и нужно эти две змеи между собой переплести. Вот когда у вас вы начинаете чувствовать шавасану, состояние и социально вы видите законы, вот эти два видения должны раз и кликнуть. Вместе. И вот тогда наступает переход количества в качество. Но вы на правильном пути. Спасибо. Наталья, основы физической стабильности очень нужны. Ну, конечно, нужны, но как я не люблю своим здоровьем заниматься, нажрал, да, точно так же и не доходит до, до преподавания этого всего, потому что столько людей этим занимаются, ну, казалось бы то же самое как касану тут преподавать полно на каждом углу сейчас йога где хотите можете брать была лекция про инвестиции хотелось бы продолжение чтобы появилось понимаете ну что говорить о инвестициях когда сейчас такое время в России как бы сложности со всем миром и со свифтом. Но вы же не будете отрицать, что со свифтом проблемы. А Украина в состоянии войны, под ударным огнем находятся ракетные обстрелы. В двух странах коррупция жуткая, дороги недостроены, деньги воруют. В США тоже, конечно, по сравнению с Россией, с Украиной, Шикардос тут полный, но полно своих проблем и с этой пенсионной реформой, с реформой здравоохранения. Поэтому как бы, ну давайте война закончится и санкции должны закончиться. Оно должно все прийти к обновлению всех сторон и новой карме стран, хотя оно может быть долго еще, долго. А все эти люди, которые выехали и с Украины, и с России за границу, они находятся в подвешенном состоянии, они должны на ноги стать. То есть, понимаете, но для того, чтобы начинать возвращаться к инвестициям, вы должны научиться видеть. Поэтому это очень важная часть. Я должен научить вас видеть на уровне второго мира. Мы должны с вами разобрать. Сначала 13 страниц аквариума, а потом мы должны эту всю книгу разобрать, потому что там очень много законов шестой цивилизации, и там очень много законов по четвертому миру. Потому что, когда я начинаю Россия, Украина, США, вы не думаете, тут США тоже мне начинают писать, а некоторые звонят, тут же рядом все позвонить. И начинают мне по голове стучать, ты не с той партии смотришь на ситуацию текущую и так далее. Поэтому у вас должно быть видение закона второго мира. Вы должны видеть, какие силы стоят за этими законами. Вы должны сами стабилизировать свое финансовое состояние, не потому что вы больше начинаете работать, а потому что вы законы начинаете видеть, какая продукция сейчас идет, на что нужно переключаться, где, в каком регионе, что продавать. Для вас должно потерять значение, что чем торговать, вилками или ложками, понимаете? В третьем мире нужно вставки поснимать, поубирать. А для того, чтобы что-то убирать, нужно их видеть, научиться. Поэтому прежде чем обращать ваше внимание на вставки, я должен увидеть, что во втором мире вы четко видите законы, силы, которые стоят за этими законами. Да ну что такое? Сейчас буду вас лечить, сейчас начну уже. Да. Хорошо. Давление высокое у многих. Ну с давлением, конечно главная точка давление находится на мышце которая на латыни называется стерна кляйда мастует представляете в школе такая фамилия у кого-то да насчет фамилии развеселю у вас немножко ну по-английски шит это дерьмо и мы занимаемся на курсах английского языка, second language. И там один с какой-то очень дальней восточной страны советской. У него фамилия самшит. Ну вы знаете, дерево такое есть, самшит. Вот. И он с гордостью произносит на территории США, что у него фамилия самшит. А дословном переводе это какое-то дерьмо, не сказать хуже преподавательница английского выбегает просто красная вся ее там рвет на части за дверью и она бежит обрадовать этим анекдотом своих соседей по кафедре ну это было прикольно и мы предложили сменить фамилию он не понимает почему ну ладно извините насчет давления этой мышцы сердно клея мы с вами поговорим насчет смены давления что я могу сразу сказать высокое давление она регулируется если вы начинаете дышать животом посмотрите йоговское дыхание животом если вы начинаете с 8 дыханий три раза в день чисто животом как физиологически оно работает очень просто Посмотрите, откройте анатомию, картинку, найдите, где находится диафрагма. Когда вы учитесь дышать животом, при вдохе живот должен выпячиваться вперед, отрабатывайте это движение, нужно создать нейронную связь на это, ваша диафрагма будет прогибаться вниз во время вдоха. Диафрагма делит, у нас есть полости, ну я по-английски это учил, то есть, вот эти кавитис, абдоминал кавити должна уменьшаться. То есть брюшная полость, объем брюшной полости должен уменьшаться за счет увеличения полости грудной клетки. Когда вы сначала нужно научиться дышать животом, а потом три э, раза в сутки по восемь дыханий. И дальше увеличивать количество через каждые три недели на 2, то есть через 3 недели уже по 16 дыханий. И вы увидите через пару месяцев, что давление ваше уменьшается. При этом нужно переходить на растительную пищу, это тоже помогает нормализация. Увидел все, просчитали, благодарю. Замечательно. Намек поняла, спасибо большое. Скажу на своем опыте, йога как фитнес на каждом шагу, но большая разница заниматься на потоке. Да, спасибо большое. Хорошо, ребята, если вопросов нет, то время наше подошло к концу. Я очень благодарен, что вы пришли сегодня. Давайте мы с вами назначим время для продолжения. Ага. Так, Вторник у меня уже, у меня прием начинается рано. И так, может мы потом как-то поменяем. Да, мы вполне можем поменять, но на 1 февраля час 30 по Нью-Йорку и 3 февраля час 30 по Нью-Йорку. Просто у все в разных странах, поэтому лучше по Нью-Йорку давать. Я могу давать по Парижу. Какая разница? Хорошо, желательно, чтобы вы с сегодняшнего дня до среды так и сделали в комментариях перечень законов с первых 13 страниц. Сделайте хотя бы с одной. Сделайте хотя бы законы про дядю Мишу, вот там, где он вспоминает свое детство арбузное золотое. Сделайте хоть что-то, напишите хоть три закона. Если вы уже 13 страниц не можете, понимаете я о чем? По формуле любви повторяю вам нужно подумать какие ситхи были у великого магистра потому что это ваше видение сначала вы пишете одну две три потом вы пишете больше и а дальше вы начинаете углубляться в главную ситху великого магистра – это то, чем он занимался все свое сознательное время, и именно почему он в Россию приехал реализовывать свою главную ситху. И, и в чем же формула любви заключается, и в чем ошибка была великого магистра? Хорошо, ну вот и все на сегодня, большое вам спасибо, счастья вам, ребята, не воспринимайте политику как что-то реальное, они сами между собой бодаются, а нас всех заводят и создают нам проблемы по жизни, но у каждого политика есть свое время, которое заканчивается. Так, вот доктор написала что-то, сейчас меня раскритикуют на тысячу маленьких Беленицких. Брюшное дыхание характерно мужчинам, но повышенным давлением они страдают больше женщины. Как быть? Ух ты, доктор, меня не разбило на мелкие части. Спасибо, доктор. Ну, что я могу сказать? Вы понимаете, с женщинами... Сейчас, сейчас я всех женщин против себя настрою, но не всех. Вы понимаете, женщина так устроена, вроде как бы у нас только половые признаки но много чего другое женщина устроена так что женщина за все волнуется вот мужчина меньше волнуется мужчина волнуется за свою работу и из-за чего еще волнуются все мужчины вот когда у них вот тот вот маленький друг который там где-то у кого-то больше у кого-то меньше он не хочет реагировать на на сексуальную энергию в определенном возрасте. Вот это мужчина волнуется. Ого-го-го! -го, -го, го. Вот Был бы тот друг так, как мужчина волнуется. Вот такой здоровенный, понимаете? И, и мужчина волнуется, что вот ему негде сексуально реализоваться. Или от него девушка-жена ушла, и у него там накапливается генетический материал, и он на стенку лезет, так жутко ему, что вот он вот не в кого ему вот, не реализоваться, да? Вот это о чем волнуется мужчина. Мужчина так за деньги не волнуется, как он волнуется о своей сексуальной реализации, когда накипело, уже прикипел. Женщина волнуется за родителей, за детей, за свое здоровье, за здоровье мужа. И за политику женщина волнуется. Женщина волнуется за все, на чем падает ее взгляд. Женщина волнуется, что ее бросили. Женщина волнуется, что она мужу изменяет. Если она мужу не изменяет, она тоже волнуется. Женщина волнуется, что на базаре у него ничего не идет. Женщина волнуется, что конкуренты отбивают клиентуру у нее. Женщина волнуется, что ее не продвигают. Женщина волнуется, что сегодня начальник ей по заднице не хлопнул. Поэтому женщина сама создает внутри себя вот такое вот повышенное давление, потому что она не может отпустить курицу с балкона. Вот это одна из главных причин. А мужики все, у которых давление... Они тоже не отпускают. Вот у них как-то пару раз вот получилось по жизни что-то хорошее. А дальше они пытаются продавить какой-то вопрос. Продавить получается, вот у него сила на таком уровне, а вопрос вот на таком уровне. Это все он продавливает. А потом каждый же мужик, плох же солдат, который не хочет стать генералом, сейчас заканчиваю, он идет на уровень выше, а этот уровень на той силе, которая у него есть, продавить не получается. Вот он набрал инвентурии, ну товаров на продажу больше, чем он сможет продать, потому что его там сверху продавил производитель. И он сидит с этим и не может продать. Вот у него давление начинает скакать, потому что его же распирает. Вместо того, чтобы найти социальную реализацию своего перезабитого склада, он начинает портить кровь окружающим. Вот из-за этого начинает возникать вот проблема с физиологическим состоянием. Поэтому у всего есть совершенно логическая причина. И, кстати, когда человек начинает медикаментозно давление сбивать, ну или контролировать, что интересно, ну по моему наблюдению, вот здесь там проходит сколько-то людей, они начинают отпускать свои проблемы это удивительная часть как они расстаются вот с тем дерьмом которое накапливалось долгие годы и чек выбросить не мог так ошибка калиостро статую назвал именем марии у барина произошел перенос на марию наталья нет вопросов, спасибо. Да, это одна из ошибок Калиостро. Одна из. Но там была ошибка более значимая, которую я рекомендую вам пересмотреть, подумать. Все хорошо. Понимаете, многие же вообще ничего не написали, поэтому вы написали вот эту ошибку. Спасибо. Копайте дальше. И вы понимаете, почему нужно видеть, Ошибки чужие. Если вы не хотите видеть чужие, что судьба делает? Судьба говорит, постри, она не хочет видеть. А ну-ка давай через нее сейчас мы пропустим. Может, свое она увидит. В этом это механизм, механизм вот этой вот судьбы, механизм кармы, который реализуется в другом параллельном механизме сансары. Поэтому как бы... Гораздо лучше учиться видеть на чужих ошибках, и это видение вам, ну вот так необходимо, ну просто вот так, потому что пока вы не научитесь во втором мире видеть то, что стоит за сценой, как же мы в четвертом увидим. Большое всем спасибо, счастья вам, до встречи в среду, у нас на полчаса позже будет в среду. Спасибо большое, счастья вам еще раз.